Добрый вечер, друзья! Сегодня 28 мая 2021 года, и uh, меня зовут Марина Кардыш, я uh, координатор проекта «Обновленный бинар», и uh, сегодня мы поговорим о маркетинге uh, этого проекта, уточним все uh, нюансы, uh, и я в конце отвечу на ваши вопросы. Итак, давайте приступим. Вы видите на экране наши PDF-слайды, многие из вас уже с ними знакомы, ну а кто-то, может быть, сейчас узнает первый раз. Итак, бинарный проект WebToken Profit – это уникальный проект от сообщества Века, имеющий структуру двух веток и позволяющий получать хорошую прибыль как для пассивного инвестора, так и для активного участника. Друзья, и как бы все на самом деле, каждый из вас должен понять, что это действительно так. То есть нам нужно создать в этом проекте всего две ветки и, как я потом буду дальше говорить, пригласить двух человек, которые, в принципе, могут изменить ход событий, даже, может быть, в вашей жизни. Следующий у нас слайд. И мы видим, значит, на этом слайде наши тарифы. То есть обновленный бинар несколько отличается от предыдущего бинара тем, что здесь нет пакетов, но есть тарифы. Тарифов у нас 4, стандарт, премиум, люкс и максимум. Начинать можно свой путь в нашем бинарном проекте совершенно с небольшой суммы, со 100 долларов. В принципе, каждый, и эти, эти тарифы, они изначально как бы рассчитаны на пассивных инвесторов. Начать со 100 долларов совсем несложно. Все э, у нас тарифы идут накопительные, вот начиная со 100 долларов из с э, 0,8% вы можете при помощи реинвестов э, дойти до э, 5000 долларов и как только вы перешагнете за 5000 и 1 доллар, а это происходит, будет происходить автоматически, то вы переходите на следующий тариф. Следующий тариф будет премиум, и он уже будет под 0,9% в день. Точно так же, как только вы сделаете накопление до 2000 и одного, 20 тысяч и 1 доллара, вы переходите на тариф люкс, и ваш процент опять-таки увеличивается до 0% целых 95% в день. Для того, чтобы перейти на тариф максимум, вам нужно сделать накопительно 40 тысяч и 1 доллар. Еще раз повторюсь, друзья, у нас все тарифы накопительные, и переключаются они при достижении определенной суммы автоматически автоматически вы переходите на новый процент. А, у каждого тарифа есть свое, а, свой срок работы депозита. А, первый тариф работает 220 дней, второй тариф работает 250 дней, третий 280 дней и четвертый 310 дней. А сейчас, пожалуйста, прошу особого внимания, потому что я скажу о некоторой корректировке. В чем она заключается? Как всегда, любые корректировки у нас идут в пользу участников проекта. И каждый срок депозита в стандарте 220 дней. Обозначает, что вы получите 220 выплат. Еще раз, 220 выплат. Но выплаты остаются, как и говорилось, по будним дням. В и воскресенье выплат и начислений не будет. Соответственно, по премиум тарифу вы получите 250 выплат, по люкс-тарифу 280 выплат и по максимуму 310 выплат. Следующий у нас слайд, это условия открытия. И работы депозитов по выбранному тарифному плану. Наши инвестиции создаются в век или в райда. Я вернусь немножко к предыдущему слайду и объясню этот момент. Значит, у нас есть здесь тарифы. Два тарифа более низких, стандарт и премиум, и два тарифа более высоких. Значит, стандарт и премиум мы а, создаем в монете век, а люкс и максимум в а, токене райда. И именно об этом и говорится. Инвестиции создаются в век либо в райда. Выплаты прибыли. Происходит в долларовом эквиваленте, конвертация либо в век, либо в райда. В компании будет регулироваться эмиссия монет. Ну, то есть понятно, да, что сначала все выплаты у нас приходят нам в долларовом эквиваленте, и затем мы их конвертируем в век или в райда. Мы знаем все, что эмиссия в этом году... 3,5 миллиона, и на самом деле, эмиссия век, на самом деле это очень и очень мало. В прошлом году она была 5 миллионов, и это тоже было немного. Поэтому компания будет регулировать и эмиссию, и контролировать ее выпуск. Upgrade или реинвест возможен на сумму не менее 30% от имеющейся инвестиции. То есть, если вы инвестировали 100 долларов, то для того, чтобы сделать реинвест, вам надо добавить 30%. Но если прошел какой-то определенный срок, и вы получали уже выплаты, то для того, чтобы у вас восстановилось ваше тело, нужно его тоже будет добавить. То есть сумма реинвеста будет 30% плюс та часть выплаты по телу, которую вы уже получили. Автоматический переход на более высокий тариф при достижении соответствующей суммы инвестиции. Это то, о чем я уже говорила в предыдущих слайдах, и это здорово, потому что начинать можно со 100 долларов и раскручивать, раскручивать, раскручивать свои депозиты при помощи... Пополнение баланса, либо получение э, бонусов использовать можно любые варианты и возможности. Условия работы депозитов по выбранному э, тарифному плану. Э, ежедневные лимиты на открытие новых депозитов. Э, обновление лимитов каждый понедельник. Э, друзья, у нас, э, как вы знаете, существуют квоты. Э, в нашем слайде написано, что первый месяц 1 миллион в неделю, но на старте вы знаете, что нам изменили этот лимит, и наш руководитель Искандер Хасанов добавил на старт, и у нас первую неделю 5 миллионов долларов был лимит на вход. В дальнейшем это будет 1 миллион в неделю, либо опять-таки на усмотрение администрации руководства, возможно будет регулироваться. Сохранение существующих рангов при подтверждении соответствующего депозита. То есть мы знаем, что у нас работал предыдущий бинар, наш флагман, проект, который полюбился очень многим, проект, который дал высокую доходность для многих участников, которые отработали в нем, начиная с лета 2019 года. И партнеры, которые проявили амбициозность, правильность стратегии, они достигли определенных рангов. Вот сейчас эти же ранги можно перенести в обновленный бинар. Для этого вам необходимо будет при регистрации Указать э, прежний э, логин и э, почту, такой же, как э, было, э, были у вас э, в предыдущем э, бинаре. Сразу же э, хочу сказать о том, что э, много вопросов было в чате и в личных сообщениях у меня. Э, можно ли... Э, до ранга в новом в обновленном бинаре приходить постепенно до того ранга, который был в предыдущем бинаре, потому что у многих был высокий ранг и он соответствует высоким вкладам, а для того чтобы подтвердить Свой, свою квалификацию, свой ранг, нужно внести, создать инвестицию не меньше требуемой по рангу. Значит, смотрите, вы можете постепенно наращивать и переходить к своему рангу. Нужно только помнить, что сразу вы, когда заходите, то по Та сумма инвестиций, которая будет соответствовать как бы, тому рангу, который, с которого вы идете постепенно, например, если вы вносите депозит 1000 долларов, значит вы сейчас на ранге до 1000, вернее, то вы на ранге партнер. Как только вы вносите следующую сумму, вы переходите на следующий ранг, но, пожалуйста, не забывайте делать подтверждение на сайте об этом. Следующий у нас слайд. И следующий слайд это самый интересный, самый загадочный для кого-то, а для кого-то самый вкусный. Бинарный бонус. Бинарный бонус, что он нам дает? Он нам дает 10% от суточного объема меньшей ноги. Что такое, как, как, как это понять, как это рассчитать? То есть, допустим, у нас, как мы сказали, бинар – это две ветки или две ноги, как еще называют. В одной э, ноге это может быть, допустим, 10 тысяч объем, в другой ноге 5 тысяч объем, неважно в какой, в левой или в правой. И вот э, по объему в меньшей ноге вам будет начислен, начислен на 10%, то есть как только э, настанет э, у нас 12 ночи, или 24 часа, вы получите 500 долларов, если исходить из примера, который я назвала. 10 тысяч в одной ноге, 5 тысяч в другой, и вы получаете 10% от суточного объема меньшей ветки. Пожалуйста, контролируйте, следите за этим и регулируйте вот это соотношение в своих ветках правильно и еще также для того чтобы был бинарный бонус у нас есть необходимые условия а это необходимо иметь личный работающий депозит этот депозит может быть от 100 долларов то есть с самого начала и необходимо иметь а, минимум два, двух лично приглашенных партнеров с депозитами от 500 долларов а, в, каждый в правой и, и, ветке и в левой ветке. Опять-таки, а, а, депозиты эти могут быть по 500 долларов либо разовые либо накопительные, но а, помните, пожалуйста, что пока это условие, как и, как и все условия по бинару не будут выполнены, вы а, пропускаете свой бинарный а, бонус, и а, вы будете видеть а, у себя на сайте а, упущенный объем. Это тот объем, который вы недополучили и недополучите. Еще одним условием а, бинарного бонуса а, есть наличие лицензии. А, лицензии у нас 4 а, и а, они отличаются стоимостью и начислением а, X-фактора. Первая лицензия стоимостью 50 долларов. И начисление не больше X3. Сразу же первая лицензия дает вам, открывает возможность получения бинарного бонуса. А вот начисление X3, это обозначает, что все ваши начисления не должны превысить тройного объема. Ну, то есть, если вы создали депозит на 100 долларов, то он не должен, выплаты не должны превысить 299 до 300 долларов. Ну, и точно так же с любой другой суммой. Вторая лицензия открывает для нас гораздо большие уже возможности. Она стоит 300 долларов, но... У нее X-фактор уже 3,5. Третья лицензия стоит 1000 долларов и X-фактор 4. Четвертая лицензия стоит 3000 и X-фактор 4,5. Срок действия всех лицензий 200 дней. Все лицензии мы покупаем за токен РА. И нужно сказать, что при компании принято решение, что все токены RA, которые будут получены за приобретение лицензии, они будут убираться с рынка, то есть они будут сжигаться. Бинарный бонус наш конвертируется в век. Так, следующий наш слайд. Линейный бонус. Это еще одна возможность, и вот это на самом деле еще третий бонус, который мы можем получать в этом проекте. Для получения вознаграждения реферального, реферального вознаграждения необходимо иметь депозит и лицензию номер 2, номер три или номер четыре. При этом лицензия номер два за 300 долларов дает вам возможность получения пяти процентов от депозита партнеров первой линии, то есть все ваши партнеры, все ваши приглашенные участники, которых, которых пригласили вы лично и которые встали в вашу первую линию, вы от них будете зарабатывать 5 процентов, причем это и при регистрации их, и при их апгрейдах, и при покупках там, пакетов промо, которых мы скажем дальше, вот, всего 5 процентов, а вот лицензия номер 3, за 1000 долларов уже дает возможность получать 5% с первой линии и 3% со второй линии. То есть и от ваших партнеров, и от партнеров ваших партнеров. Лицензия номер 4 за 3000 дает нам глубину в 3 линии уже. То есть бонус 5% с первой линии, 3% со второй линии и 1% с третьей линии. Это здорово на самом деле, друзья, потому что э, на самом деле э, все идет в глубину. И э, если, допустим, в первой линии вы пригласили там, 5 человек или 10 человек, то во второй линии их может быть уже 50 а в третьей линии и 150 И Вот со всех э, со всех участников вы э, будете получать э, такой бонус. Э, линейный бонус, как и э, бинарный бонус, он конвертируется тоже в век. Так. И... Еще один у нас депозит, о котором стоит говорить с удовольствием, это промо от компании и возможность открытия депозита от 1000 долларов под 1% ежедневно. Вы знаете, что нам уже донесли как бы информацию, что в это воскресенье все участники могут открыть этот депозит промо от, от 1000 долларов. Здесь также начисления будут по будним дням и действие этого пакета 350 дней. Открытие пакета будет в ВИК либо в райда, выплата в райда. То есть здесь точно так же компания будет регулировать выход эмиссии и периодически менять открытие пакетов в век или в райда. Возможно, это будет непоследовательное изменение, то есть не обязательно, что если на этой неделе мы открывать будем в райда, то на следующей неделе будет век. Возможно, это опять будет райда. Ранги и подарки за достижения. Ну, опять-таки, мы все начинаем с ранга партнер, и на этом ранге у нас возможен бонус до 1000 долларов в день. Для тех партнеров, которые, еще раз повторюсь, амбициозны, которые как бы стратегически мыслят, которые развивают свои структуры, у которых становятся большими команды, им, скорее всего, такого бонуса будет не хватать, и поэтому они должны переходить будут на следующие ранги. Я не буду сейчас озвучивать все привилегии по этим рангам и все цифры по депозитам, которые нужны, вы всегда сможете увидеть эту презентацию и посмотреть более как бы, внимательно. Вот. Единственное, что, конечно, скажу, это здорово, это классно, потому что здесь много-много-много работы, но эта работа будет вознаграждена компанией, начиная от значков монет а дальше путешествия машины и так далее. Вот, поэтому конечно же нужно двигаться, нужно стремиться проект интересный я еще раз хочу всех поздравить со стартом Я хочу поздравить всех с первыми начислениями с первым бинаром. Вот, и, конечно, надеюсь, что вы будете рады этому проекту точно так же и как и были рады и довольны проектом предыдущим бинаром. Старт бинарного проекта WebToken Profit 26.05.21 состоялся. Так, друзья. И переходим к следующему нашему разделу «Вопросы и ответы». Вот, и я попрошу Владимира открыть чат, и если есть вопросы, то я готова на них ответить. Так Выплат по промо тоже будет 350 раз. Да, у нас в пакетах, в депозитах теперь указаны суммы, количество выплат. Так, друзья, жду вопросы от вас. И хочу сама спросить, как вам сайт? Все разобрались уже во всех разделах. Кто-то спрашивал а, о том, где а, у нас начисления по депозитам. А, вот а, это, это начисление будет как раз а, в а, разделе «Депозит». В это воскресенье промо-пакет «За райда» можно приобрести. Да, совершенно верно. В это, в это воскресенье мы будем приобретать все пакеты за райда. Сайт летает, да, замечательный сайт. Какое время вы в сообществе? Светлана, спасибо за вопрос. Как раз исполнился год, как я в сообществе? Виталий Сильвестров, спасибо, что вы здесь. Пишет, да, уже разобрались. Олег задает вопрос, при реинвесте срок депозита обновляется? Да, совершенно верно. Когда вы делаете реинвест, срок депозита тоже обновляется. Спасибо, Виталий. Я смотрю, что столько вопросов было в чате. Каждая команда проводила свои зумы, свои голосовые, разбирали все досконально и разобрали, видно, настолько, что уже не осталось вопросов. Елена пишет: В разделе все проекты, ошибки, ссылки показываются не под теми площадками, где должны быть. Елена, я вас попрошу. Продублируйте, пожалуйста, это мне в личные сообщения. Я передам в рабочую группу. Наталья, спасибо большое. Спасибо, Натали. Светлана, ваши прогнозы по курсу века и райда? Светлана, простите, я не даю прогнозов, я не Ванга. Марина Морозова. Марина, отлично. Спасибо, Марина. Обязательно как бы, не оставляйте вот те вопросы, которые не разбираетесь, не понимаете, задавайте их в чате. Друзья, те, кто новички, кто пришел и, возможно, еще не выбрал себе оплайнера, вернее, бывает так, что upline, ваш оплайн, допустим, не хочет заходить в этот проект, а вы хотите в нем участвовать. Значит, у вас есть такие варианты. Вы можете обратиться либо к вышестоящему вашего оплайна, человеку, либо Проанализировать хорошо, посмотреть наш чат профильный по бинару, посмотреть, кто из участников грамотно отвечает, кто разобрался в проекте, и тогда обратиться к нему в личку. Я бы не рекомендовала вам писать прямо в чате, Дайте ссылку, потому что я уверена, что э, вам тогда насыпется очень много сообщений, очень много ссылок, и очень сложно будет разобраться, кто же здесь э, грамотно э, все трактует, кто нет. А, Натали спрашивает, я э, правильно поняла, выплаты указаны 220-350 дней, а не срок ДЭПа? И минус а, выходные. А, да, Натали, вы услышали и поняли все правильно. Трактовка именно такая, что а, работа депозита 220 дней и выплата 220 раз. Но а, работать депозит а, будет по будним дням. То есть в субботу и воскресенье не, не будет начислений и выплат. Но это будет 220 и так далее, то, что касается по тарифным планам дней. Женя Ужгород спрашивает, а будет ли отображаться информация по апгрейту? Сколько нужно добавить помимо 30%? Да, система будет вам подсказывать, и вы сделаете как бы все правильно самому рассчитывать математически, это не надо будет. Промо, Эржан спрашивает, промо депозите можно ли делать реинвест? Да, конечно, Иржан. точно так же, как и в тарифных депозитах, в промо-депозите можно делать реинвест от 30%. Ольга спрашивает, что значит упущенные а, объемы? Вот у меня было так. А, Ольга, на самом деле на старте у многих было а, так, потому что а, для того, чтобы а, упущенных объемов нету, упущенный объем – это тот объем, который вы, а, с которого вы уже не получите а, по бинарному бонусу. А, то есть, если а, у вас есть а, в а, левой спонсорской ноге а, объем, который пришел вам переливом, но вы еще пока не успели сделать а, квалификацию по, а, для бинарного бонуса. А что такое квалификация для бинарного бонуса? Это а, собственный депозит, это покупка лицензии и это два личных лично приглашенных партнеров первой линии с депозитами по 500 долларов, то вот пока вы эти все условия три не выполните, у вас не появится так называемый активный депозит. Активный депозит вы можете увидеть в разделе бинар, чуть выше, выше над строчкой, там упущенный депозит, то есть там черно, черным жирным выделено, это будет активный депозит, с которого на который вы можете ориентироваться при выплате бинара. Женя, спасибо большое, Марина, пожалуйста. Елена, почему старт? бинара а курс монеты падает или ну этот вопрос немножечко не в, как бы не в объеме нашего вебинара и его сейчас я обсуждать как бы не буду ирина сигал промодепозит всегда будет от тысячи долларов дарина Ирина? от тысячи долларов. Но опять-таки вы можете делать реинвест от 30%. Наталья, спасибо. Спасибо, Наталья, вам. Друзья, давайте еще вопросы, потому что я точно знаю, что э, они у вас наверняка есть. Давайте разберем то, что непонятно. Ну или прошу написать, что все, все, все хорошо и все понятно. Я понимаю, да, я еще раз повторюсь, что проведено было, конечно, много, много э, зумов, много э, проведено было голосовых чатов, много раз, раз разбирался весь маркетинг и уже все разобрали по косточкам, скорее всего. Ника, а, а, у Тигана, а, а, спасибо Марина за хорошую новость, да, это действительно хорошая новость, потому что пришла новая трактовка сроков депозитов, Ника пишет, не поняла с количеством дней, я так понимаю, что по депозиту, давайте я еще раз повторюсь, каждый Сейчас я верну этот слайд. Смотрите, Ника, у нас есть 4 тарифа. Каждый тариф работает свой определенный срок, начиная от 220 дней и заканчивая 310 днями. А, вот эти 220 дней это 220 выплат. 250 выплат, 280 выплат и 310 выплат. А, а, все остальное остается точно так же, как и было. Эти выплаты и начисления будут производиться по водним дням, не а, затрагивая субботу и воскресенье. Но при этом от этих 220 дней не надо отнимать количество выходных дней. Это будет 220 выплат. Так понятнее? А, Натали говорит, все окей. Я, я согласна с, с Натальей. А, Ника, в чем изменения? Ну, я уже только что озвучила, я думаю, что вопрос как бы в этом. Василь Шерметов, все понятно, я очень рада. Натали, просто написано срок депозита. Да, я объяснила, что вот трактовка на самом деле такая. Ника, ура, класс, спасибо. Здорово. Натали, так, это отлично, согласна с вами, Натали. Ника, с задержкой идет. Ну, это технические проблемы, прошу прощения. Так, друзья, я так понимаю, что вопросов у нас больше нет. Я еще раз поздравляю всех со стартом проекта, которого мы все долго ждали. Проекта, который действительно... Высокодоходный проект, проект, который позволяет э, даже новичкам, даже тем э, скептикам, которые заходят на чистом пассиве, на самом деле приглашать и строить структуры, потому что здесь очень вкусно. Здесь замечательные бонусы. Три бонуса мы э, получаем. Есть промо-пакеты. Э, а, те, кто а, хоть а, один раз попробует а, бинар, и именно получение бинарного бонуса, вот эти начисления, а, знаете, тот уже наверняка не сможет остановиться, он будет строить и строить свою команду, это здорово. Вот это, а, этот инструмент как раз всем нам в помощь. А, Ольга. Говорит, я заходила на 500 долларов, первый человек зашел на 500 долларов, второй на 200. У меня тогда не будет учитываться бинарный бонус, надо дождаться, когда второй человек сделает 500. Да, совершенно верно, Ольга, это одно из условий маркетинга. У вас в левой ноге и в правой ноге должны быть по личнику, которых будет по 500 долларов разово или накопительно то есть надо немножко подождать когда ваш второй человек добавит э, еще средства и его э, депозит увеличится до 500 долларов кстати друзья э, пакеты по промо они тоже входят э, вот в это выполнение э, условий по бинарному бонусу то есть если э, у вас будут партнеры, ваши личники слева-справа, которые, допустим, еще пока не открывали депозита, но они готовы и хотят участвовать в промо и откроют депозит от 1000 долларов, то он точно так же зачтется вам в выполнении квалификации. Женя. Спасибо, Марина, спасибо за подачу. Спасибо вам, Женя, за обратную связь. Елена, наш бинарчик огонь. Согласна, согласна. Так, ну что, друзья, попробую еще раз попрощаться с вами. Тогда э, я останавливаю запись. Всего вам доброго, хорошего вам вечера, успехов вам. Удачи, больших команд, больших доходов, большого профита. До свидания, до, до следующих встреч.